Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, нынешняя парламентская неделя началась знакомством с выставкой к 30-летию возрождения Коммунистической партии Российской Федерации. Благодарим всех, кто участвовал в открытии экспозиции вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Это Вячеслав Викторович Володин, Владимир Абдулевич Васильев, Леонид Эдуардович Слуцкий, Сергей Михайлович Миронов – Сардана Владимировна Авксентьева. Выставка подстегнула дискуссии о современной истории. Напомним, что к середине 80-х годов 20-го столетия Советский Союз стоял на пороге нового витка в своем развитии. Возможности для этого были. Фундамент создали труд и подвиги прежних поколений. Советские люди к этому времени истосковались по новым свершениям и потому охотно приняли идею ускорения». Космический полет корабля «Буран» стал символом новых возможностей и новых перспектив. Подобно «Бурану» весь Советский Союз был способен покорять новые высоты. Страна Ленина и Сталина имела для этого все. Дело было за достойными учениками. Но пришли другие и приковали «Буран» к земле, и стал он уже иным символом невиданной исторической измены. В феврале 1986 го 27 съезд КПСС – Устами Горбачева объявил о том, что достижения социализма, которые к этому времени признавал весь мир, являются проявлениями инерции, застойности и консерватизма. Ход событий известен. В короткий срок так называемое совершенствование общественных отношений стало откатом к дикому рынку. Обновление политических и идеологических институтов обернулось их разрушением. Углубление социалистической демократии вылилось в невиданный лохотрон 90-х. Горбачев обманывал народ и партию, подменял маршрутные карты, направлял корабль СССР на рифы. В июне 1988 -го года Генсек своим словоблудием навязал делегатам 19-й Всесоюзной парт-конференции резолюции о борьбе с бюрократизмом, о межнациональных отношениях, о гласности, о правовой реформе о демократизации советского общества и реформе политической системы. Практически сразу говорильня об укреплении межнациональных отношений обернулась проблемами в Алма-Ате, Нагорном Карабахе, Ереване, Сумгаите, Тбилиси, Фергане, Баку, Прибалтике. Борьба с бюрократизмом вылилась в чистку честных и грамотных руководителей. Гласность информационной блокадой стала патриотических сил и пропагандой пороков западного образа жизни. Правовая реформа, обернулась разгулом преступности и бесправием граждан, а демократизация запретом КПСС и гонениями на коммунистов. И вот тут возникает принципиальный вопрос о партии и о предателях. Позавчера здесь прозвучали слова о том, что в советской системе Геннадий Зюганов не мог бы поднять голос в защиту своих идеалов, его бы тут же стерли в порошок. В этом есть правда, хотя и не вся». Болтавшая демократия Горбачев умел расправляться с людьми, это правда. Но разве, видя его мстительность, Зюганов с единомышленниками отмалчивались? Разве 19 июня 1990 года Компартия РСФСР учреждалась ради забавы, а не ради борьбы с линиями как Ельцина, так и Горбачева? Разве не конкретные люди делали это? Разве вместе с Полосковым не работали Геннадий Андреевич Зюганов, секретарь по идеологии, Владимир Иванович Кашин, секретарь по социально-экономической политике, Владимир Александрович Купцов, Валентин Васильевич Чикин и другие члены Политбюро? Эти люди не молчали? Не действовали. А разве референдум о сохранении Союза ССР 18 марта 1991 проходил без участия этих людей? Разве не коммунистов поддержали граждане, сказавшие Союзу «да» в пику истеричной лжи лжедемократов и народных фронтов? Вот этот сборник называется «На службе народу». Он под этим же названием издавался и Государственной Думой в книге «Не публицистика, а документы эпохи», 23 июля 1991 года газета «Советская Россия» публикует знаменитое «Слово к народу» среди подписавших и Геннадий Зюганов. Звучит призыв, цитирую, «сплотиться, чтобы остановить цепную реакцию гибельного распада государства, экономики, личности, не дать разбушеваться занимающемуся пожару межнациональной розни и гражданской войны». Да и более ранняя статья Зюганова «Архитектор Уразвалин» адресовалась Александру Яковлеву, но била прямо по Михаилу Горбачеву. Так что нет, конечно, молчали не все, как и не все услышали призыв к спасению. Советский Союз подло разрезали по-живому. Миллионы людей были готовы сопротивляться но стержневую силу предусмотрительно устранили к этому моменту КПСС и КП РСФСР были уже под запретом кому это понадобилось да конечно тем кто хорошо понимал что даже растоптанная собственными вождями униженная оклеветанная партия коммунистов оставалась способна бороться отстаивать правду выражать волю трудящихся даже измученная Измордованная в кровь партия была преградой для разрушителей, приватизаторов, предателей, бандитов уже сучивших ножками, чтобы стать олигархами. Партия стояла стеной на пути мечтавших разрушить Единый Советский Союз, поэтому разрушали саму партию. Итак, партия стояла стеной на пути мечтавших разрушить нашу единую родину, Советский Союз, поэтому и разрушали саму партию. Потом ее просто запретили, и Конституционный суд затем признал, что этот запрет нарушал действовавшее российское законодательство. А кто отстаивал честь коммунистов в Конституционном суде? Это же делали представители партии, ее руководящего состава, и секретарь ЦК КПСС Иван Иванович Мельников, один из тех, кто обращался в Конституционный суд с требованием признать указы Ельцина незаконными – Подлость предателей никогда не отменяет подвиг героев. Предательство власовцев никому не позволяет называть предателями весь советский народ, победивший фашизм. Предательство Горбачевых и Ельциных никому не дает права обвинять коммунистов в разрушении Советского Союза. Тех, кто только и мог СССР спасти. Тех, кто делал для этого все возможное. Разве сами власовцы называли себя иудами? Да нет, они объявляли себя патриотами, истинными патриотами, вставшими на борьбу с большевизмом. Но разве мы не называем их гнидами и предателями? Если Горбачевы и Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе, Бурбулис предали свою партию, Называйте их предателями, а не партии-разрушителей СССР. Не нужно подменять понятия, особенно парламентариям, политикам, государственным деятелям. Горбачев уже подменял понятие, это нам всем дорого обошлось, и сегодня дорого обойдется. И всегда будет дорого обходиться. Такова логика истории. Коммунисты в суде доказали: это очевидное, вроде бы право. Мы имеем. Возможность иметь убеждения, возможность иметь свою партию. Воссозданная КПРФ внесла идеалы социализма в дни, когда парады победы 9 мая проводились, когда за добрые слова в адрес Ленина и Сталина звучали призывы к расправам, когда в ответ на здравую оценку пакта Молотова-Риббентропа слышались вой и топот. Противостоять этому могли только люди, убежденные в правоте своего дела, верные идеалам и укорененные в трудовом народе. Когда мы вспоминаем о расстреле бандеровцами Олеся Бузины в Киеве, давайте не забудем, как в центре Москвы 1 ноября 1994 года был жестоко избит и умер депутат Госдумы известный правовед, профессор, коммунист Валентин Мартимьянов. Виновные не найдены, не наказаны. Воссозданная партия сражалась, противостояла олигархическому шабашу, настаивала на воссоздание союзного государства, денонсировала беловежский сговор, настаивала на... Наказание преступников, импичмент Ельцину инициировало. Да, избранные нашими усилиями губернаторы Красного пояса работали в жесточайших условиях, не смогли не все. Но разве свои созидательные линии они не сберегали страну? Разве это же не относится к правительству Примакова, Маслюкова? Все, кого КПРФ выдвигала кандидатами в президенты, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Павел Грудинин выступали с программой созидания. За годы работы в парламенте приняты важные решения. КПРФ добилась амнистии членов ГЧП, участников событий октября 1993 года. Нам не стыдно перед избирателями. Партия всегда была на стороне рабочего и крестьянина, учителя и врача, инженера, ученого, военного, людей пожилых и молодых выступала за защиту материнства и детства. Мы деятельно защищали науку и образование, и Ж. Иванович Алферов гордился работой в нашей фракции, фракции коммунистов. Похоже, здесь еще многое предстоит поправлять. Вчера президент подчеркивал важность научно-технологического развития, а тем временем в Московской области занято упразднением наукоградов. А помнитесь господа, это вообще говоря не ваши полномочия даже, вы Конституцию нарушаете. КПРФ вступала в политические схватки, протестуя против приватизации, купли-продажи земли, вступления в ВТО, отъема льгот через монетизацию, внедрение пенсионной реформы, создания в России бас НАТО. Мы сражались против Сердюковщины в армии и с потоками Сигуткина, и с похабить Знамя Победы. Мы поддерживали и будем поддерживать Донбасс, политически и практически, гуманитарными грузами в том числе. Партия готовит очередной гуманитарный конвой, а их было уже более ста. Мы делаем это исходя из чувства сострадания, из понимания справедливости и из идейного неприятия нацизма. Коммунисты всегда были твердыми противниками нацизма, может быть, самыми твердыми и последовательными. Несколько секунд, буквально. Добавьте, добавьте минуту. 13-14 февраля 1993 года чрезвычайный съезд Коммунистической партии Российской Федерации определил лицо возрожденной тогда партии. Он провозгласил. Это должна быть партия мужественных, честных и дееспособных людей, мыслящих национально и действующих государственно. Это должна быть партия действия, жадная до дел, а не до имущества и бесконечной говорильни. Это должна быть партия интеллекта. Все эти 30 лет партия стремится соответствовать своим высоким ориентирам. Спасибо.